Здравствуйте дорогие друзья с вами Артур Роуз и это пятый урок бесплатной школы YouTube и сегодня мы поговорим как загрузить видео на YouTube чтобы был высокий заработок то есть высокий доход с YouTube. Причем сегодняшнее видео будет полезно для всех. Для тех кто только собирается создавать канал неважно важно будь это авторский или серый или для тех, кто уже имеет свой YouTube канал. Также это видео будет очень полезно тем, кто хочет заниматься EPN AliExpress, да и вообще, в принципе, любой другой партнеркой. Итак, вы, наверное, думаете, где же тут связь между загрузкой видео и деньгами? А на самом деле она абсолютно прямая. Изначально, когда вы загружаете любой видеоролик, то в параметрах доступа нужно выбрать ограниченный доступ. Почему именно так? Потому что если вы выберете сразу открытый доступ то ролик попадает сразу прямиком в открытый доступ интернета. Хотя ролик будет не готов он до конца не загрузится. Но например нужно время для того чтобы ролик загрузился в полном качестве. Также нужно время для того чтобы поставить правильно аннотации добавить титры если они у вас имеются. Написать правильные теги или возможно вы их еще подправите. Поэтому открытый доступ мы не выбираем. Мы сначала всегда выбираем ограниченный доступ. После этого вы выбираете файл какой вы хотите загрузить. Вы можете просто с компьютера перетащить сюда мышкой этот файл. Либо нажать на эту кнопку красную и выбрать файл который вы хотите загрузить. Но ну, например можно загрузить файл вот так просто перетащив его. Теперь пока у нас стоит ограниченный доступ нужно его добавить в те плейлисты в какие вы его хотите добавить. Либо если для этого видео еще нет плейлиста то можете создать плейлист прямо отсюда просто нажав создать новый плейлист. После этого вы пишите теги описание поправляете свое название. Если вам нужно перевести ролик то переводите его нажимайте на кнопочку перевод. И тут можете перевести название и описание своего видеоролика на любой язык. После этого есть вкладка монетизация. Мы видим что ролик пока обработан только на 95% то есть он загрузился не полностью. Когда же он загрузится полностью, то мы можем вставить рекламные паузы, если ролик идет более 10 минут. Если ролик идет менее 10 минут, то рекламных пауз мы вставить не сможем. Но это касается только тех, кто занимается либо серыми каналами, либо авторскими и уже монетизирует свои видео. После этого мы нажимаем кнопочку готово. Все дорогие друзья, теперь даже если написано, что видео еще в обработке, то все равно данное окно можно просто смело закрывать и переходить во вкладку менеджер видео. Итак, вот теперь мы находимся во вкладке менеджер видео, и тут первое менюшка это видео. Итак, видим, что вот наш ролик обработан еще до сих пор только на 95 процентов. Он еще загружается. Итак, теперь мы подождали. Ролик полностью загрузился. Теперь мы должны нажать на кнопочку, где написано изменить на вот этот треугольник. Теперь выбираем информация и настройки. Итак, теперь вы смело загружайте. Ну, например, значок. После того, как загрузили значок, переходите во вкладку аннотации, загружайте их. Об аннотациях я еще запишу отдельный урок, как их делать и как их делать правильно. Потом создаете подсказки и добавляйте субтитры если они у вас есть. Субтитры это та речь которую вы говорите на видео только написанной текстом. Если у вас нет субтитров то YouTube вам добавит автоматические субтитры. Но об этом всем и об аннотациях и о подсказках и о субтитрах мы еще поговорим в следующих видео уроках. Ну а теперь друзья давайте я вам объясню почему в принципе так важно загружать видео. По ограниченному доступу. Во-первых я уже вам объяснил то видеоролик должен полностью загрузиться. Да? Во-вторых дорогие друзья чем раньше вы загружаете видеоролик тем лучше. То есть если вы загрузите ролик скажем не за час до его публикации а за день за два или за три или за неделю или возможно даже за месяц то у вас будет выше доход именно с монетизацией. Это сейчас касается тех кто занимается авторскими каналами и касается тех кто занимается серыми каналами. То есть у вас будет выше доход с рекламы. Потому что есть несколько форматов рекламы. И есть такой формат называется зарезервированные объявление То есть если ваш ролик загружен заранее и если он подходит по формату YouTube то в вашем видеоролике заранее зарезервируется реклама. Она более дорогая дорогие друзья. Поэтому когда вы загружаете видеоролик заранее и не сразу посылаете его в открытый доступ, а загружаете его по ограниченному доступу, то такой доход будет намного выше. Теперь что же касается моих партнеров EPN AliExpress. А тут тоже прямая связь дорогие друзья абсолютно такая же с деньгами. Только тут вопрос не монетизации, а такой момент что когда видеоролик загружается заранее то YouTube данный видеоролик обрабатывает. То есть роботы YouTube знают что создан такой уже видеоролик. Поверьте роботы YouTube работают не сразу, то есть им нужно время на обработку. Честно я не знаю сколько это время вообще занимает иначе бы мой канал уже имел миллион подписчиков как минимум если бы я знал прям все секреты YouTube, Их до конца даже сотрудники YouTube сами не знают. И ваш видеоролик то есть когда он загружен заранее он будет продвигаться потом намного лучше. То есть у него будет намного больше просмотров. Соответственно если у него будет больше просмотров то у вас будет больше продаж. Поэтому дорогие друзья мой совет. Во-первых загружайте видеоролик правильно. Сначала по ограниченному доступу, а только потом открывайте открытый доступ. И загружайте ролик как можно раньше, ну желательно загружать хотя бы за 3 дня. В этом случае у вас будет точно хорошие просмотры и точно хороший доход. Ну а после того, когда подошло время к публикации, что же делать? Нужно просто зайти снова в настройки и выбрать либо открытый доступ, либо по расписанию. Функция по расписанию она доступна не сразу ее открывают со временем. Поэтому если у вас нету данной функции то вы нажимаете открытый доступ и после этого кнопочку опубликовать. Но прежде чем нажать кнопочку опубликовать напишите еще тут одно предложение которое будет описывать о чем вкратце ваше видео и призывать ваших подписчиков посмотреть данный видеоролик. Если же у вас есть функция по расписанию то это вообще классно и очень удобно. Потому что вы можете загрузить допустим за день 100 видеороликов или 1000 и просто по расписанию их распределить на сегодня, на завтра, на послезавтра, на месяц вперед, на два месяца вперед. Ну конечно же если у вас авторский канал то у вас не будет 1000 видеороликов. Но если вы занимаетесь серыми каналами или вы являетесь моим партнером EPN AliExpress то данная фишка для вас. Но дорогие друзья. Те кто занимается авторскими каналами. Эта фишка также удобно и для вас. Хоть у вас нету тысячи роликов. Но если вы посмотрите предыдущий мой выпуск. Вчерашний который выходил не в школе YouTube. А который выходил о заработке, То там я рассказываю как можно размножить свой видеоролик. То есть из одного видеоролика получить 10, 100 или 1000. И это же ваш видеоролик он авторский но вы можете его размещать неоднократно на своем канале. Причем использовав разные ключевые слова тем самым у вас будет больше просмотров и больше подписчиков. Только предупредите своих подписчиков что вы будете так делать. Ну вот дорогие друзья теперь вы знаете как загружать видеоролик правильно и как это делать для того чтобы ваш доход на YouTube был намного больше. А я напоминаю с вами был Артур Роуз. На своем канале я веду бесплатную школу YouTube. Также я учу раскручивается в разных других социальных сетях и рассказываю про заработок в интернете. Если вы еще не подписаны на мой канал то сделайте это прямо сейчас для этого вам нужно нажать просто на красную кнопочку а также вашему вниманию я предлагаю два классных видеоролика для того чтобы их посмотреть просто кликните по картинке. Ну и в благодарность дорогие друзья не забудьте обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями я буду очень вам признателен и благодарен. Ну а на этом я с вами прощаюсь до встречи в следующих видео уроках пока пока. Поздравляю тебя с тем что ты досмотрел это видео все таки до конца именно до этого момента и тебе очень повезло потому что тем кто досмотрел это видео до конца я подарю сегодня один бесплатный бонус который поможет тебе заработать хорошие деньги. Буквально вчера ночью я наткнулся нечаянно в одном закрытом клубе на один заработок. Сейчас я тебе не буду объяснять что и как, но если ты досмотрел это видео до конца, то напиши мне Личное сообщение ВКонтакте с просьбой рассказать тебе о данном секретном заработке. и Я поделюсь с тобой данным методом. Открою тебе бесплатный доступ к одному скрытому видеоролику. Ты посмотришь его и сможешь заработать хорошие деньги. Деньги там делаются буквально из воздуха. Но не знаю насколько в принципе все это быстро будет, потому что данную тему скоро прикроют успеешь ты или нет зависит только в общем от тебя. Ну в общем пиши мне вконтакте и я тебе открою доступ посмотришь видеоролик и все поймешь. Ну еще раз поздравляйте с тем что досмотрел видеоролик получил вот такой вот классный халявный бонус. Ну а теперь точно до встречи в следующих видео уроках пока пока.